производства, и, и в этом смысле мы думаем. мы хотели видеть стратегии Фарма-2030 в сфере именно того, чем вы... будущей деятельности любого специалиста. Так. Портфель инновационных разработок, который был создан в стенах нашего университета. Данные разработки ориентированы на лечение социально значимых заболеваний, прежде всего онкологии, инфекций, диабета, неврологических и других заболеваний. Особый интерес представляет работы в области разработки лекарственных препаратов на основе генных и клеточных технологий. В университете есть пакет разработок в области биофармацевтики, который позволяет нам конкурировать на этом новом рынке фарм-индустрии в этом году мы завершаем создание производства опытных партий опытного производства партии фарм-субстанций по требованию ТИТ.